Всем мотолюбителям! С вами снова Мототек и сегодня мы рассмотрим новинку 2015 года от компании Gion модель Terex 250 Мотоцикл относится к классу эндуро Это что-то среднее между питбайком и полноразмерным красачом. Высота по сидению составляет 880 мм Причиной создания такого мотоцикла стала огромная ценовая пропасть между питом и кроссовым мотом А также сложность управления полноразмерным мотоциклом и людьми со средним ростом то есть на таком мотоцикле мне реально будет тяжело ездить, так как ноги вообще не достают до пола. А если взять питбайк, то в принципе, в принципе он ну, маловат. И по Гордонгам не поедет за счет того, что нет подготовки. Деракс это оптимальное решение, как говорится, золотая середина. На нем мне комфортно и на таком мотоцикле я смогу легко дубасить по треку, прохватить по бездорожью, а также просто проехаться по городу. Перейдем непосредственно к мотоциклу. Терекс имеет полную гражданскую подготовку, имеет полный комплект сюда техники, указатели поворотов, задний стоп-сигнал, задние повороты, также есть приборная панель. На нее выводится все самое необходимое, то есть у нас путь, полный одометр, скорость. Мили в час, можно поставить километры в час И обороты двигателя Также есть дубляторы дальнего света Поворотов И включенная передача По пультам, здесь все просто Стоп двигатель, габариты свет Стартер Указатель поворотов, дальний ближний Сигнал И также очень удобно вынесен подсос Уже взято с кроссов мотоциклов То есть подсос на руле Также из спорта взята и подушка Двигатель установлен объемом 250 кубов, верхневальный, двухклапанный. Выдает он 19 лошадиных сил, что более чем достаточно для 97 килограммов веса данного мотоцикла. Запуск производится с помощью кикстартера и электростартера. В системе питания мотоцикла использован японский карбюратор фирмы Keihin с увеличенным диаметром диффузора. Трансмиссия. Пятиступенчатая классическая Первая вниз, остальные все вверх. Работает в паре с бессальниковой 520 цепью с тефлоновым напылением. Такая технология облегчает ход цепи и предотвращает ее растяжение путем создания напряжения на металле в каждом звене. Подножки, как и положено, злые кроссовые. Заднее колесо на 16 дюймов. Использован спортивный легкосплавный обод с буксатором. Обут он в кроссовую резину. Тормоз дисковый, однопоршневой суппорт с диском 240 мм и защитой. Стальной маятник сложной формы дает отличную жесткость. Задний амортизатор работает через систему рычагов легкосплавных. И имеет полный набор регулировок. Здесь у нас регулируется скорость отбоя. Шайбами регулируется преднатяг пружины. И вот тут сверху есть подкачка. Переднее колесо на 19 дюймов. Использован такой же опыт и такая же резина, что и сзади. Тормоз дисковый, двухпоршневой. Диаметр диска 260 мм. Вилка перевернутого типа. Диаметр пера 53 мм. Имеет полный набор регулировок оснащена щитками и защита тормозного диска по жесткости вилка регулируется снизу по скорости отбоя регулируется сверху также сверху есть болт для дегазации вот здесь у нас регулируется скорость отбоя быстрее медленнее также есть винт для дегазации для чего это нужно? после хороших покатух в вилке скапливается воздух чтобы это не влияло на его работу и периодически нужно на выкинутой откручивать, выпускать воздух.